Ну такого вообще свет не видел. Не видывал. Лимон еще ладно, я понимаю, но яблоко в бане, но ну, это извращение. Но, очевидно, каждый пытается придумать что-то такое, кроме классики, еще что-нибудь оригинальное. Ну что ж, попробуем Харвия Яблоко. Очень легкий. Это он не какой-нибудь дерзкий лимон или едкая мята. Легкое яблочко. Но вот если бы мне не сказали, что это яблоко, я может быть и не понял бы сразу. Вот спустя некоторое время, немножко когда поулегся, стал таким поинтереснее, и яблоко чувствуется значительно сильнее.